здравствуйте подписчики моего канала сегодня хочу вам рассказать о своих курочках у меня три с половиной породы кур почему с половиной объясню брал я черную черную русскую бородатую породу у меня от них только курочки петуха нормального черного с черным окрасом нет есть такой цветной но по эстреру он не подходит далее у меня мораны это куры несущие пасхальные яйца коричневые и мини мясные ну и конечно же брама светлая одна из самых крупных куриц вот хочу вам рассказать что у меня больше всего радует Какие меня породы радуют. Парамени мясные породы. Мне очень понравились курочки. Тихенькие, спокойненькие, маленькие. Много не едят. Такие интеллигентные курочки. Не, не, сильно не разбрасывают корм. Ну, в общем, одни плюсы. Быстро растут. Четыре месяца начинают уже нестись в принципе можно разводить пару лет в себе если вы не можете найти производителя с другого стада ну и единственный минус я считаю что петухи мясо петухов мини мясных ну немножечко ну не очень оно немножко жестковато такой небольшой ну для это чисто мое мнение потому что на вкус и цвет сами понимаете товарищей нет и а... мое мнение что оно немножечко жестковато и и небольшой имеет привкус хотя для меня многие утки имеют привкус для других утки вообще не имеют никакого не ни привкуса ничего так что это чисто сугубо мое личное мнение. Во всем остальном, во всем остальном яйца несут как пулеметы, чтобы не сглазить. Сейчас яйца средние, где-то 45 грамм. Но они до 60 грамм. Сейчас, через, так как они еще только первый месяц начали нестись, у меня молодые куры, Яйца уже с каждым, с каждой недели они уже укрупняются. Несутся довольно хорошо. Ну, где-то примерно через день. Дальше. Мараны. Мараны м -м, вещь спорная. Яйца у них очень вкусные. Э -э вкуснее, в принципе, я еще не пробовал яиц. Э -э довольно оригинальная расцветка. Тем Темно. Темно-коричневое, как будто оно крашено в шелухе луковичной. Мясо тоже очень вкусное. Одно из самых вкусных, которые когда-либо я пробовал. Из домашнего мяса. Оно очень нежное. Но очень-очень очень вкусное мясо у маранов. Единственное, что они дольше начинают нестись... Вре время, вот если мини-мясные начали в 4 месяца, то мораны начали э, где-то все все ну в 6-7 месяцев начали первые яички давать. Так что, вот как-то с моранами вот так вот. Кушают они намного больше, чем мини-мясные. Но яйца красивенькие, вкусные, но там... Но они немножко конечно пошебутнее чем чем это мини местные в принципе они мне понравились единственное пришлось искать петуха для них с другого с другого этого у другого заводчика потому что эти птицы в себе разводиться не могут и в принципе у маранов есть кое-какие расщепления особенно это показывается немножко в петухах если курочки в принципе практически все идеальные то петухи могут иметь белые перья там еще что-нибудь поэтому в принципе пришлось искать нового петуха а вот в петушках у него были небольшой брачок моих, Но они мне, в принципе, нужны были как мясо. Поэтому я их и использовал как мясо. Вот. А что еще? Брамы. Брама довольно тяжелая курица. Тут вещь спорная. Могу сказать, что она, в принципе, хороша. Только больше всего подходит как... Для красоты участка она очень красивая птица, большая статная петух там вообще мощный как на бультерьера похож у меня сосед от петуха блин шарахался как черт от блин здоровенный такой петух порода очень спокойная, в принципе уживается с любыми и если да я их даже сломан браунамими, Сажал первый день ломаны, попытались постучать ему настучать курам по шее, петухата они не трогали, а на кур наезжали. То на второй день куры показали, кто в дыме хозяин, и все, эти отстали от них. Так что, в принципе, брама единственная. Растет долго. Яиц несет, в принципе, не так уж и много. 120, по-моему, 160 яиц. Самые яйциновские по породе вроде светлая брама. Яйца, да, крупные. Там где-то у меня получается яйцо под 80 грамм. Крупное яйцо. Наверх они летать они не могут. Так что, в принципе... Они даже на гнездо боятся залезть, им все нужно на полу, чтобы никуда-никуда не лазить. Ну, тяжелая птица довольно-таки. Вот брама. И больше всего мне порадовали черные русские бородаты. Но там с бородатыми, по-моему, еще попались московские черные. Эти яйца я брал так у... Ну, не у проверенного заводчика, но просил, чтобы мне дали. Но мне там дали такую разносортицу, что мама не горюй. Что хочу сказать, чем мне они понравились. Яйценоскость у них хорошая. Несутся они, в принципе, тоже очень рано начинают. Даже по-хорошему они раньше мини мясных начали нестись. Так как они у меня где-то на 21 день позже. А нестись начали практически вместе с ними. Практически. Курочки, ну, черные все такие спокойные, никого не трогают, вроде ну, тихие, спокойные. А вместе с ними есть еще и кучинки, пара штук. Вот это оторвы еще те они в принципе обижают всех у меня там был расклев этих черных бородатых то есть ну желательно если у кого есть кученки то такие они кученки очень хорошо растут в принципе набирают вес неплохо но очень шебутная птица ну очень шебутная птица то же самое как и ломан браун но ломаные они хоть и помельче мя это легенькие а учинки они более тяжелые потому что и обижает они два раза Ну от них вреда может произойти два раза больше если какая-то курочка им не понравится про ломан браун у меня в принципе уже третий год птица скоро но ну, пока еще там несется у меня наверное штуки по ну, 4, 4 или 5 кур где-то несутся Двух я уже вычислил Которые в принципе только Всех обижают, а яиц не несут Сейчас отсадил Ни одного яйца они не снесли Значит будем от них избавляться Но про Ломан Браун хочу сказать Что э, В принципе Если их одних держать На яйца То в принципе Самые неприхотливые Курица, вот у меня была. Потому что эти все породы у меня только недавно начались. А про них я ничего не могу говорить такого конкретного. Сейчас вот зима покажет, тогда уже будем отвечать. А вот Ломан Брауны у меня уже третий год. Две зимы они отзимовали в неотапливаемом курятнике. В принципе, там где-то доходило до минус 15, им, в принципе, это до лампочки неслись при этом хотя яйца у меня все лопались от холода Ну, если бы я каждый день бы в принципе забирал яйца то в принципе было бы нормально а так как я через пять дней приезжаю а то все все яйца которые были снесены где-то дня за 4, все яйца приходилось Скармливать обратно им сваришь, разомнешь и им уже это со всякой вкусняшечкой подсунешь Ну, сами понимаете, но ну, кушают они средне, очень гребут сильно, могут летать Поэтому 2 метра для них это в принципе ну, не предел Заборы там надо высокие или сетку сверху ставить, чтобы они к соседям не летали довольненькие жестокие курочки, потому что если к ним подсаживать кого помоложе, то будет обижать. даже возможен летальный исход. Все зависит от того, кого подсадите. Во всем остальном, в принципе, по хорошему, если правильное питание, все это, они несут каждый день яйца у них крупные тоже где-то 70 грамм но маранов и мини-мясных Все-таки яйца повкуснее Даже вот так вот И у породистых кур Ломан Браун это кросс У породистых кур все-таки Они хоть яички помельче Но по вкусу Они намного вкуснее Мне тут Клиентка Одна сказала, что купила в магазине яйца. Желток, говорит, был... Вот сейчас уже, в принципе, что у нас сейчас... Ноябрь. Значит, травы зеленые они явно не едят. Хотя она там сказала, вроде яйцо деревенское, но магазинно. Желток ярко-желтый, что он сейчас, по идее, он не, не должен быть, потому что... ну Желток ярко-желтый Может только быть У птиц, которые гуляют на вольном выпасе Ест вдоволь зеленую траву Всяких букашек, таракашек В общем, ну Просто на вольном выпасе Вот тогда, да Ест всю, все, что захочет Вот тогда у них желток ярко-желтый Консистенция такая плотная а Она сказала, что там яйца Желток вообще не растекался и какие-то желтые-желтые покрапления были. Ярко-желтые еще. Желток сам желтый еще это. Но получается, что это или химические яйца. Или ну, добавили... Сейчас в магазинах продают... Ну, в специализированных магазинах продают химию такой. Желток называется. Типа краски даешь курице, блин, получаешь ярко-желтый желток. Но что там в этом пакетике, какие ингредиенты и что там с этой курицей становится, можно только догадываться. Ну и с клиентами а, тоже, сами понимаете, я вот своих исключительно пророщенным зерном подкармливаю. Тыква, кабачки, ну где-то еще мне месяца на три тыков и кабачков хватит так что в принципе практически до весны они у меня будут питаться свежим продуктом в тыкве она желтая каротина много в принципе тоже может желточек быть пожеп... ну желтенький по сравнению с обычным вот как то вот так вот ну окончание могу сказать, что в принципе сейчас буду развивать свое стадо мини мясных, но очень они мне понравились. еще попробую завести, ну чисто для себя для яиц черные бородаты. ну и если найду ушанку, довольно-таки тоже неприхотливая курица чтобы из мини- мясного сделать допустим этого бролера нужно найти всего лишь навсего петуха корниш породы скрестить мини мясной с этим товарищем петухом и у вас будет свой броллер, то есть отцовская линия должен быть петух корниш, а материнская мини мясной и получится на выходе, в принципе, броллер с мини мясных растут довольно-таки прилично. Кушал только петухов, курочек не ел, поэтому не могу сказать по поводу кур. В общем, в принципе, все плюсы все плюсы. И самое выгодное мало поедания кормов. По сравнению с кучинками так это вообще золотая курица. Ничего не ест. Даже по сравнению с ломан Браунами. Все кросы склона к ожирению. Ну, яичные породы. Поэтому у меня спокойный доступ к кормам. То есть они сколько хотят, столько едят. Ну поэтому и яйценоскость у них только пока молодки хорошие, а потом резко падает. И еще хочу сказать, что